Друзья, привет! Сегодня едем на канатную дорогу и аквапарк Акватопия. Мы едем на автобусе. Автобусная остановка недалеко от Гавайи отель. Вот Гавайи кафе. Она вот прямо рядом с отелем. Напротив находится как ориентир Galaxy отель. Наш маршрут нам нужно добраться от Донг Донг до Антой в самом низу карты. Стоимость проезда 30 тысяч донгов. По дороге не удивляйтесь, если вас попросят пересесть в другой автобус, это нормально. Бывает и одна, и две присадки. Обратите внимание, на автобусе написано Антой и номер автобуса 11. Обратно в город последний автобус уходит в 5 часов вечера. Канатная дорога была открыта в феврале 2018 года и вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная канатная дорога в мире. Ее длина почти 8 километров. Это расстояние преодолевается примерно за 20 минут. Канатную дорогу держит 6 кабельных столбов, самой большой высотой 174 метра. Время работы с 8.30 до 17.30, с перерывом с 12.00 до 13.30. Мы подходим к кассе. Билеты есть нескольких типов. Вот это, например, билет только в аквапарк. Это билет и в аквапарк, и на канатную дорогу. А это билет только на канатную дорогу. Детский билет вы можете приобрести, если ваш рост или рост ребенка ниже метра сорока. Обратите внимание, по этому же билету вы будете возвращаться обратно, поэтому не теряйте его. На канатной дороге 69 кабинок, вместительностью до 30 человек. Канатная дорога доставит вас в природный парк острова Ананас. Такое название он получил благодаря своей форме, напоминающей экзотический фрукт. Так выглядит раздевалка. Камера хранения платная, сколько стоит не помню, но вот на чеке у вас печатается номер вашей ячейки. Открывается и закрывается она только с помощью вашего браслета. Прикольные мальчишки-аниматоры. Территория аквапарка очень большая. Очень много различных горок. Патрушки на горке поднимаются с помощью вот такого автоматического лифта. Ничего таскать вам никуда не нужно. На некоторые горки было страшно даже смотреть. Аквапарк в целом нам очень понравился, он красиво декорирован, много всяких стилистических решений. Единственным минусом является палящее солнце, мало затененных мест, возможно это потому, что открылся аквапарк только в феврале 2018 года и зелень еще не разрослась. Одному товарищу голову явно напекло. Это горка, это хит этого аквапарка. Я очень долго не могла решиться прокатиться на ней. И вы сейчас увидите почему. Xin subscribe vào. Горки подготовка, когда вот этот звук сердца стучит у них тук тук тук тук, и ты стоишь, думаешь, вот эта заслонка нормально опрокинется, или она как-нибудь и там, ты там заострёнится на половине по пояс, а так в остальном, когда уже начинаешь летать как обычная горка, ты особо. еще раз пошел Не, дальше, здесь еще... Также нам очень полюбился этот ушат с водой. Он когда начинает звенеть, это значит, что ведро сейчас опрокинется. На территории аквапарка очень много различных горок. Устанете кататься на всех. Что еще хочу сказать в несколько слов о безопасности. У них она очень серьезная. На одной из горок меня попросили даже снять сережки. Накатавшись на всех горках, мы пошли вот на такую медленную реку. Берете такую ватрушку, они там плавают в свободном доступе. Ловите ее, садитесь и по течению вас несет. И все бы замечательно, но тени тоже нет. И из-за этого вода нагревается и жарко находиться под открытым солнцем. Это я. А это мы. Это карта территории аквапарка. И сейчас мы едем на пляж на Ананасовом острове. Вот на таких вот гольф-карах туда доставляют. На пляже есть бесплатные лежаки, бесплатные гамаки, есть раздевалка, туалет. В общем, вся инфраструктура на пляже есть. То есть вы можете на канатной дороге приехать на Ананасовый остров и не ходить в аквапарк, а провести на этом пляже целый день. На таких плетеных корзинах местные жители передвигаются по воде. Мы провели на Ананасовом острове целый день, солнце уже садится и нам пора возвращаться обратно.